Всем привет, друзья мои! С вами я, Светлана Ата, бизнес-партнер платформы Гегуэс. В этом видео я научу вас, как подключиться к регистру и что это такое. Несколько дней назад я отправила заявку на получение сертификатов и компания прислала мне следующее письмо, в котором написала «В ближайшее время вам станет доступен вход в вашу учетную запись в регистре, где вы сможете визуализировать ваши подтвержденные контракты, а также общее количество приобретенных СНН». Что это такое? Ну, естественно, я обратилась за помощью в в «Регистр», в «Википедию» и прочитала, что это такой регистр. Регистр – это регистрация чего-либо. Здесь есть очень много вариантов, но, то есть, я, вы можете посмотреть каждый для себя, но слово понятное – это регистрация чего-то. Значит, мои хорошие, захожу я во «Фрактал», естественно, нам нужна, нужен отдел «Информация», И здесь нужно подключиться к регистру. Вот, пожалуйста, регистрация моего кабинета. У меня 254 бумаги. Global Success Management. И здесь все значит, этапы транзакции, то есть когда я что покупала. Надеюсь, информация была полезна. До скорых встреч!